Кризисы приводят человека к пониманию тайной жизни, к пониманию смысла жизни, к увеличению духовного пространства, переоцениванию ценностей, где путь одиночки переходит на путь семейственности, общественной организованности. Появляется э, правило ценностей правдивости и доброты, как фактора повышения духовного развития человека.